Добрый день, друзья! С вами Татьяна Смирнова, консультант фэн-шуй Бадзи и Цимэнь Дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. Если вы практикуете китайскую метафизику, то наверняка знаете, что мы стоим на пороге глобальной смены энергии. Уходит 8-й 20-летний период, в котором мы живем с 2004 года, и на смену приходит 9-й которая окончательно вступит в свои права в 2024 году и продлится до 2044 года. Об этом я уже рассказывала в предыдущих видео, и вы можете их посмотреть по ссылке ниже. Как подготовиться самим и подготовить наши дома к приходящему новому времени – Этому посвящен наш специальный мастер-класс, на котором вы получите самый полный список рекомендаций и практических советов. В девятом периоде нас ждут годы под знаком быстрой, переменчивой и непостоянной стихии огня, которая будет влиять как на личную жизнь каждого человека, так и на его место в социуме. Как это отразится на каждом из нас в плюс или в минус? зависит конечно от многих факторов в первую очередь это зависит от личной карты бадзи человека от того насколько благоприятен ему огонь приводит ли эта стихия карту бадзи к балансу и способствует ли финансовой стабильности и процветанию если это так то вы везунчик если нет то то нужно срочно начинать предпринимать меры, чтобы в дальнейшем не снижать темпов развития и оставаться конкурентноспособным и жизнеспособным в новых условиях. Влияние стихии огня обязательно нужно будет учитывать в личных прогнозах, потому что, к сожалению, не все смогут держаться на плаву и достойно зарабатывать и жить в девятом периоде. Пропасть между бедными и богатыми, которую и сейчас уже видно невооруженным глазом, в будущем будет только расти. Конечно, пандемия сыграла в этом свою роль. Ведь потери коснулись очень многих. От отсутствия финансирования страдают целые отрасли. Разорились сотни предприятий, и тысячи граждан потеряли работу. Кризис, кажется, не обошел стороной никого. Но это только на первый взгляд. На самом деле появился целый пласт новых предпринимателей – которые не только не прогорели в кризис, но и обогатились еще больше. Те, кто смог переформатировать бизнес, получили неплохие дивиденды. Если в вашей карте стихия огня является проблемной, и это влияет на то, насколько успешно вы зарабатываете, то обязательно приходите на наш новый курс, потому что мы будем подробно разбирать, как лучше поступить в новых условиях, куда вкладывать деньги, в какой сфере лучше работать, какую профессию приобрести – чтобы максимально реализовать свой потенциал и стать успешным даже в это непростое время. Еще один очень важный инструмент, который поможет встретить девятый период во всеоружии это, конечно, фен-шуй. Фен-шуй тоже изменится. Это не значит, что нам всем нужно бросить свои обжитые дома и квартиры и переехать на новые места. Однако те формулы фэншуй, шуй которые работали до сегодняшнего дня, перестанут работать в 2024 году. Многие будут удивляться, Почему вдруг резко стало денег меньше, здоровье резко ухудшилось, отношения дали трещину? Ведь и работа та же, и мужа также любим, и здоровый образ жизни также ведем. Вроде ничего не должно было измениться. В чем же причина? На курсе вы узнаете, какие дома и квартиры будут процветать в девятом периоде. Сделаете аудит собственной недвижимости и оцените, подходит ли ваше жилье для девятого периода или нет. Будет ли ваш дом крепостью и защитой от неудач? Или это будет просто зонтик, воткнутый в землю, который не может защитить даже от ветра. Аудит жилья поможет решить, нужно ли что-то менять. Возможно перепланировать внутри помещения, чтобы стены вашего дома начали вас поддерживать. Не исключено, что вы сделаете вывод, что лучшим вариантом будет переехать в более подходящее жилье. Может быть и такое. Но в любом случае вы будете предупреждены, а значит вооружены. А вот если вы только планируете строительство дома своей мечты, то вооружившись знаниями, которые вы получите на нашем новом курсе по девятому периоду, вы получите все шансы разработать такой проект и организовать внутреннее пространство дома таким образом, чтобы следующие 20 лет прожить в нем максимально счастливо. На сегодня это все. Ждем вас на курсе. Подписывайтесь на наш канал. Нажмите на колокольчик под этим видео, чтобы получать новости в числе первых. А также переходите по ссылке под этим видео. Заполняйте контактные данные и вам придет приглашение на наш новый мастер-класс, который имеет рабочее название «Девятый период. Как прожить следующие 20 лет счастливо». Сделайте это прямо сейчас. До начала девятого периода остается очень мало времени, всего один год. И этот год – залог вашего успеха на ближайшие 20 лет. Поэтому еще раз. Переходите по ссылке под этим видео, заполняйте ваши контактные данные и бронируйте место на нашем мастер-классе. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.